Села батоника идей, Подаст на склоне летних дней, К десерту привычный коктейль с шоколадом, кальян экзотичный, И золото сада, и прелесть улыбки, и ум самый гибкий в модальностях крипки, беседу в курилке, и радость прохлады, как после парилки, И сердце усладу, сладу, А Эзию рильки. Далекое рядом.